Они слушают, правда, они не пишут, не шучут, не шучут, не что такое А Однажды на меня налетел ураган Это не буря, это Яша Это не Яша, это буря Он что-то потерял Озел Ася Озел Ася Озел Ася а, а что это? Не знаю, но лучше нам ее найти Нет! Лучше дадим ему муасау Ну что такое это? Ой, ой, ой, ой, ой, О'хроу.. Ти-тутут-тыпляшки Ти-тутут-тыпляшки Ти-тутут-тыпляшки Та-саа! Не сам президент? Та-саа! Покажи нам что о, се, се, thousand thousand years later. Six and a half hours later. <laughs> это вот это... Ой, Это какашка.